так еще раз повторяю оплачиваем проезд кто без билета выходит девушка ваш билетик где ваш билетик сейчас полицию вызов так оплачиваем кто здесь еще не оплатил проезд Да, девушка, с вами мы сейчас идем разбираться, все, не убивайте, не убивайте девушку. Вызовите полицию, что-нибудь. Bye.